«Привет, психологи! Добро пожаловать обратно!» «Вы интроверт? Вы предпочитаете проводить время в одиночестве и больше бывать в одиночестве?» Личностные ориентации интроверсии и экстраверсии были впервые созданы психологом Карлом Юнгом в начале 1900-х годов. Экстраверты более откровенны и получают энергию от общения с другими людьми, в то время как интроверты чувствуют себя опустошенными в социальной обстановке и предпочитают больше держаться особняком. Интроверсия и экстраверсия существуют в широком спектре с различными чертами, присущими каждому из этих типов личности. Вам интересно, являетесь ли вы истинным интровертом или хотите узнать больше об интроверсии? Вот восемь признаков того, что вы настоящий интроверт. Номер один. Вы очень наблюдательны. Вы из тех, кто очень наблюдателен? Вам нравится наблюдать за людьми? Всегда ли вам удавалось замечать незначительные изменения в вашем окружении? Когда вы настоящий интроверт, вы первый, кто замечает новую прическу друга или его новый наряд. Вы улавливаете небольшие различия в языке тела и выражении лица человека. Как правило, вы можете читать комнату и распознавать энергии, которые другие люди привносят в ваше пространство. Интроверты часто учатся чему-то благодаря тщательному наблюдению, а не импульсивному исполнению. Это наблюдательное качество действительно помогает вам развить обостренное чувство своего окружения и людей в нем. Номер два. Ты отличный слушатель. Считаете ли вы себя хорошим, активным слушателем? Прислушиваетесь ли вы к своим друзьям или родственникам? И признаете ли их, когда они обращаются к вам с проблемой? Интроверты – хорошие, активные слушатели. Доктор Лори Хелга, автор книги «Сила интроверта. Почему ваша внутренняя жизнь – это ваша скрытая сила» утверждает, что интроверты обрабатывают информацию внутренне, и этот навык позволяет им слышать, понимать и давать тщательно продуманную информацию, когда они отвечают. Вы, как правило, лучший человек, к которому можно обратиться, когда кому-то нужно выговориться. У вас есть возможность отложить в сторону свои личные мысли и чувства, чтобы уважительно позволить другим обрабатывать и размышлять о своих эмоциях. Вы устанавливаете доверие и прозрачность благодаря тому, как внимательно слушаете других. Таким образом, ваши друзья и семья, вероятно, рассчитывают на то, что вы будете рядом с ними и окажете им необходимую поддержку сгоряча. Номер три. Вы очень склонны к самоанализу. Вы удивительно склонны к самоанализу. Интроверты обладают очень активным внутренним монологом и мастерски владеют искусством интроспективного мышления. У вас есть природное любопытство и рефлексивные отношения, которые помогают вам тщательно продумывать планы в своей голове, прежде чем двигаться вперед и принимать решения о приведении их в действие. Это созерцательное мышление позволяет вам поддерживать связь со своей подлинностью, потому что вы можете внимательно следить за своими мыслями, чувствами и эмоциями. Номер 4. «Ты думай, прежде чем говорить». Вам нравится чувствовать себя подготовленным перед выполнением любого плана действий, включая разговор? Истинный интроверт чувствует необходимость отрепетировать и тщательно сформулировать подходы и ответы на определенные разговоры. Вы думаете, прежде чем говорить, и мудро подбираете слова, особенно для того, чтобы избежать недопонимания. Скорее всего, вы предпочитаете писать, а не разговаривать. Таким образом, вы чувствуете себя гораздо комфортнее, отправляя текстовые сообщения или отправляя электронное письмо, а не звоня кому-то или разговаривая лично. Номер пять. Вы творческий человек. Вы мыслите более нестандартно? Есть ли у вас уникальный или необычный взгляд на вещи? И имеете ли вы дело с абстрактными рассуждениями? Истинные интроверты необычайно изобретательны. Поскольку вы склонны к самоанализу и любопытны, вы ищете решение проблем и занимаетесь творческим решением проблем. Когда социальные условия истощают вас как интроверта, вы обычно предпочитаете расслабиться с помощью какой-то творческой отдушины. Это позволит вам отдохнуть и зарядиться энергией. После долгого дня в школе или на работе вы с нетерпением ждете возможности провести время, занимаясь своими любимыми хобби, будь то приготовление чего-нибудь вкусного, прослушивание музыки, писать в дневнике или заниматься уходом за собой. Номер 6. Вы испытываете сильные эмоции. Хорошо ли вы осведомлены и в курсе своих чувств? Чувствуете ли вы то же самое по поводу связей, которые у вас есть с другими людьми? Когда вы настоящий интроверт, у вас повышенный уровень эмоциональной чувствительности. Эта чувствительность имеет как положительные, так и отрицательные последствия. Например, с одной стороны, вы можете испытывать большое сочувствие к другим, но с другой стороны, вы также можете бороться с проблемами психического здоровья. Исследование, проведенное Соединенными Штатами, Национальный центр биотехнологической информации, показывает, что у интровертов чаще развивается депрессия. В исследовании говорилось, что интроверсия действует согласованно с личностными переменными, включая невротизм и личность чувствующего типа. И интроверты, особенно в условиях высокого уровня стресса, могут поглощать и усваивать внешние чувства и часто ошибочно отождествляют эти чувства со своими собственными. Хотя иногда это доставляет неудобства, у вас также есть способность испытывать большое сочувствие к своим собратьям. Номер 7. Вы – вдумчивый тип сетевого работника. Это повод для любого интроверта посетить светское мероприятие. Из-за этого вы, вероятно, стараетесь сделать каждое взаимодействие с другими людьми осмысленным. Вы из тех, кто ценит качество выше количества, и вы будете использовать любую возможность, чтобы произвести хорошее первое впечатление. Вы подходите к установлению связей с новыми людьми с намерением, внимательностью и вдумчивостью, чтобы сформировать надежную основу перед дальнейшим взаимодействием с другими людьми. Настоящий интроверт – это тот, кто вдумчиво общается и намеренно движется сквозь толпу или на собрании. И номер восемь – вы отличный лидер. Есть ли у вас набор навыков, состоящий из сострадательных лидерских качеств? Истинные интроверты могут стать одними из лучших лидеров и образцов для подражания. Например, были Роза Паркс, Махатма Ганди, Барак Обама и Альберт Эйнштейн. Это лишь некоторые из многих людей, которые оказывают огромное влияние на мир, и они достигли этого с помощью своих ярко выраженных и интровертных качеств. Когда вы внимательный коммуникатор, удивительный слушатель, наблюдательный и интроспективный, это дает идеальные характеристики, чтобы успешно руководить и тренировать команду из разных игроков. Относитесь ли вы к каким-либо признакам истинного интроверта? Вы сами интроверт поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам и вы думаете, что оно может помочь и кому-то еще. Исследования и ссылки, использованные в этом видео, перечислены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку подписаться на канал Немиркин, чтобы получить больше видео. Увидимся в следующий раз.